Всем привет, с вами снова Макс Репьев и для начала я хочу пожелать мира во всем мире и то, что сейчас происходит, максимально быстро закончилось, но опять же жизнь на этом не заканчивается и мы сталкиваемся с новыми проблемами, которые нужно своевременно решать. И на сегодняшний день я хочу показать вам один объект, который действительно достоин внимания именно в это нынешнее время, как вложение, как инвестиция, как бизнес, чтобы он приносил вам пассивный доход и как вы понимаете мы находимся в самом центре Сочи, это улица Новогинская и мы сегодня будем вам показывать помещение бывшего банка, который на сегодняшний день продается по очень хорошей цене. То есть это такое вложение в будущее, это вложение в настоящее, которое позволит вам получать пассивный доход, либо это все перепродать и как-то получить вот эту вот маржу в краткосрочном периоде. Для начала, наверное, хочется сказать, что улица Новогинская, центр Сочи, это одно из самых проходных туристических мест вообще в городе здесь собирается действительно большой трафик большое количество ресторанов каких-то мастерских магазинов столовых салонов связи обувных каких-то точек одежды каких-то аксессуаров в общем все здесь есть и как вы видите сейчас в принципе начало буднего дня и вот количество людей здесь просто прогуливается, кто-то куда-то идет, работает и так далее, а мы же сейчас с вами пойдем буквально в сто метров отсюда, именно с этой центральной точки, и покажем вам бывшее отделение банка, которое на сегодняшний день действительно продается по очень крутой цене. Мы подробно вам расскажем, как его можно разделить, как его можно эксплуатировать, как его в принципе можно продать, например, дороже, либо полностью сдавать под коммерцию, как он есть сейчас. Потому что предложение действительно очень хорошее, которое продается вам просто по вчерашней цене. Как вы знаете, что на сегодняшний день день в экономике есть проблемы и цена здесь еще не отреагировала пойдемте смотреть мы подошли с вами к помещению которое на сегодняшний день продается это филиал бывший точнее филиал банка восточный на сегодняшний день помещение большое которое можно использовать по разному его можно разделить и продать, можно разделить и сдавать коммерцию, или полностью использовать самостоятельно. А на сегодняшний день, но ну, реально с очень крутым функционалом, и мы сейчас с вами это все посмотрим. Во-первых, в помещении есть два входа. Первый вот здесь, мы сейчас в него зайдем, и второй покажу вам сразу со входа, как это выглядит. То есть вот эта дверь с решетками и следующее вот это вот окно – это тоже помещение, именно этого же формата. Пойдемте внутрь и будем с вами рассматривать, как это все выглядит. То есть это у нас такая зона предбанничка, И вот здесь был расположен, наверное, ресепшн. Стояли столы, сидели девочки и что-то объясняли клиентам. Тут на самом деле очень много зон. Мы их сейчас с вами все посмотрим. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, насколько помещение функциональное. И что по сути 95% всех помещений, которые здесь встречаются, имеют световые точки. То есть поэтому можно его разделить и сдавать как отдельные офисы. Как отдельную коммерцию, магазины или, например, также загнать сюда банка. Да. Здесь общая площадь 215 квадратных метров всего помещения. Имеется два входа. Также с другой стороны. Можно еще два сделать. Да. С другой стороны, у нас имеется три световые точки, из них две можно переделать под входы. Средняя цена в районе под аренду за квадратный метр считается от 2 до 3 тысяч рублей за квадратный метр. Если мы берем 215 квадратных метров и сдаем его за среднюю сумму денег в месяц, это получается 540 тысяч рублей в месяц. Угу. Это 6,5 миллионов в год. Сдавая просто помещение вот такое, какое оно сейчас есть за 500 Без раздела. Без раздела вы получаете окупаемость 7 лет. Если вы... Но мы чуть позже поговорим по цене. Давай просто для затравочки людям сейчас скажем, что стоимость квадратного стоимость метра стоимость... здесь 210 тысяч да. сейчас. Стоимость квадратного метра всего лишь 210 тысяч рублей с квадратного метра. И для коммерции в центре Сочи это действительно очень крутая цена, потому что вы его реально можете разделить и потом продать отдельно. И уже совсем по другим деньгам, потому что средняя цена... Средняя коммерции... цена за маленькие площади в центре здесь у нас варьируется от 350 до 400 за квадратный метр. Здесь вы получаете 210. По сути, разделив это помещение и продав его как маленькие помещения отдельно, вы заработаете ну, 100% годовых. При этом окупаемость тоже просто совершенно бешеная, Семь лет. То есть, это Ну, коммерция нет. всегда окупалась лучше, чем те же самые да. квартиры. Давайте мы сейчас просто с вами посмотрим само помещение. В конце этого видео мы поговорим с вами о цене. И уже потом, после того, как просмотрим все, еще раз пройдемся по нему, потому что оно большое, его очень сложно запомнить сразу. Поговорим, как это все можно поделить именно на отдельные какие-то площади. Итак, первая значит зона, в которую мы с вами зашли, как я уже сказал, здесь изначально стояла какая-то зона ресепшена. И вон там вот располагались столы, где сидели девочки и занимались своей работой. Здесь у нас находится касса. В принципе, можем сразу, наверное, в нее зайти. Посмотрите, как это выглядит. То есть, вот, пожалуйста, можем с этой стороны постоять. И можем даже постоять с этой стороны. Почувствовать себя в роли кассира. То есть, они вот здесь сидели и им выдавали деньги. Да, к сожалению, мы с вами не сможем сегодня включить свет, потому что он отключен. И поэтому мы используем альтернативные источники питания, для того, чтобы вообще вам показать, это комната с двумя сейфами. То есть, как вы понимаете, в принципе, под банк помещение готово. Можно пользоваться хоть сейчас. И здесь у нас еще одна касса для выдачи наличных. Все под сигнализацией. Пожалуйста, вот даже сейф стоит. Блин, ну, конечно, штука очень прикольная. Никогда не бывал в этих помещениях. Ну, вот, сегодня выдалась такая возможность. Это, грубо говоря, одна вот такая зона То есть вы, в принципе, если, например, хотите использовать ее э, как самостоятельную единицу То здесь может разместиться вполне себе маленькое агентство недвижимости Там будет какая-то часть типа переговорки Здесь будет часть основного офиса Причем отдельный вход Тут же справа от входа у нас имеется еще одно маленькое помещение зона на квадратах 15-17 Оно ну также да. имеет свою световую точку то есть вы не думаете, что это не открывающаяся часть. В принципе, помещение будет светлее, чем сейчас. Здесь много окон закрыто, и мы вот, ну, не можем, потому что нет электричества, это все открыть. Вот. С первой частью мы с вами познакомились. Потом еще раз пройдем, напомню, еще раз это все закрепим. Что хочется сразу сказать, что здесь почти что нет несущих стен. Все mm -hmm. стены гипсокартоновые. Это очень выгодно для каких-то сетевых магазинов, такие как «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток». Они с радостью, с радостью забирают такие большие помещения, все это сносят и делают стеллажи полки. Да, то есть вы, пожалуйста, вот это все убираете. Не думайте, что это несущие конструкции. Мы оказались с вами во второй зоне, именно второго входа. Про что мы с вами говорили с улицы. Вот, пожалуйста, он находится. Здесь подъезд и есть даже пандус для инвалидов. То есть без всяких проблем вы сможете сюда пройти. Здесь у нас находится также зона ресепшена. Я так понимаю, что это был либо ипотечное отдел, выдача карт, либо еще что-то такое. То есть все вот эти вот стеклянные перегородки можно убрать и использовать это уже под свое назначение. Либо опять же, как мы и говорили ранее, оставить это все банком. Очень круто, что на самом деле здесь используется много входов. Мы сейчас с вами пройдем вот в ту часть, посмотрим где можно сделать еще два входа как это можно разделить вот еще есть помещение такой серверной это несущая конструкция и это несущая я так понимаю, что это в прошлом был санузел но когда давно, потом он превратился в серверную и здесь вот стояло оборудование также у нас имеется пожарный выход прямо на улицу с другого торца здания через подъезд угу. здесь санузел то есть не думайте, что его здесь нет, он безусловно есть. И в этой стороне у нас расположилось еще три таких помещения. Давай, наверное, оттуда сначала начнем, а потом уже по нисходящей пойдем назад. То есть все они плюс-минус одинаковые. Вообще изначально, если говорить, то это несколько просто объединенных квартир воедино. Наверное, квартир 5, я бы сказал. Да. Объединенных воедино на первом этаже. В каждом кабинете здесь есть световое окно. И вот можно сделать выход то есть здесь по сути даже уже тротуарная дорожка выведена вот она находится нужно будет только прорубить вот здесь вот окно дверь согласовать именно там подъем и я думаю что никаких проблем не возникнет но единственное наверное что придется расширить немножко дорогу но ну, именно к себе потому что там вот есть проход в подвал но ну, для того чтобы вам здесь сделать лестницу это все в принципе можно согласовать Единственное, ну конечно это все займет время, но нет нерешаемых проблем а Вот это помещение примерно 20-25 квадратных метров То есть здесь обслуживали каких-то VIP клиентов, может быть это кабинет директора Не будем вдаваться в подробности, потому что все равно не угадаем Вот комната переговоров, написано там кто? Управляющий, ну вот я и говорил, что это кабинет директора Комната переговоров Квадратов 17 примерно она занимает. К сожалению, из этой части вы не сделаете здесь себе отдельный вход, потому что здесь крыша, и никто вам ее здесь не согласует. Здесь не несущая стена. По сути, вот это помещение, где мы были сейчас, где можно сделать выход на улицу, можно объединить. Да. И будет в сумме где-то квадратов, наверное, 50-55. Угу. Так, идем дальше. И вот у нас еще одно помещение. Я так понимаю, что это также какая-то комната для персонала, может быть, бухгалтерия здесь сидела. Здесь тоже можно сделать отдельный вот такой вход. Никаких проблем нет. Как мы говорили, есть дверь сразу, которая выходит именно в подъезд. И можно, в принципе, отдельный вход-то не делать, просто сделать вход из подъезда, если, например, назначение какое-то там под офис или еще что-нибудь. С этим помещением можно обхватить как раз-таки вот этот сам выход. И туалет. А, ну знаешь, какая здесь больше проблема? Потому что а, точек санузла здесь всего одна. И, например, если ты хочешь сдавать эти помещения отдельно, то нет смысла их делить. То есть нужно просто сделать как типа коворкинг центра условный да, какой-то. И что у тебя есть отдельный санузел и есть там три помещения, которые ты сдаешь отдельно. Например, какая-нибудь мастерская по ремонту телефонов вот здесь бы спокойно разместилась. Здесь, возможно, какая-то компьютерная мастерская или, может быть, там, ну, условно, ремонт обуви, пошив одежды или еще что-нибудь. В центре города это как бы сильно востребовано. Ну и здесь какой-то кабинет, может быть, для наращивания ногтей. Mm -hmm. Ну, это я просто сейчас говорю вообще идеи, которые мне взглядают в голову. Это можно использовать все абсолютно по-разному. Просто вам именно как разделить вот эти три помещения, как их можно сдавать. То есть с этой частью, я думаю, мы людей познакомили. Здесь вот три помещения, которые можно эксплуатировать и у них же есть отдельный вход то есть вы их можете отдельно сдавать и у них будет еще использоваться собственный вот такой отдельный санузел вот дверь выйти не можем опечатано написано так еще раз мы проходим с вами же в обратную сторону возвращаемся в часть отдельного входа именно самого банка то есть здесь вход вот эту историю здесь примерно квадратов в районе 60 Я думаю, больше. Квадратов, наверное, 75, может быть, быть. Может быть, не буду спорить, к сожалению, не взял просто рулетку, она у меня была, но не получилось. Да, смотрите, помещение, оно уже с хорошим ремонтом, в принципе, в каждом в каждом кабинете установлено по несколько кондиционеров. Да, кстати, здесь еще окно вот есть, да. пожалуйста. В принципе, вы если его берете, вам даже не нужно заморачиваться, вам только нужно сделать раздел, вам не нужно делать ремонт, здесь есть сплит система кондиционеров. Здесь все выложено в плитке Здесь есть хороший несколько входов Здесь просто клининга достаточно И опять же, вы понимаете, да, что это не громоздкая несущая конструкция То есть вы можете ее отсюда убрать И у вас получится гораздо шире помещение То есть вот это вместе с вот этим Ну реально квадратов, наверное, в районе 80 И здесь вот, пожалуйста, есть еще один санузел Который также можно эксплуатировать То есть у вас получается три разных помещений, которые вы можете сдавать отдельно. Точнее, три разные зоны. Вот это, например, зона, ну, честно, вот я считаю, что нам, например, как агентству недвижимости здесь было бы комфортно. Я То есть, так. переговорочка есть, санузел есть, зона ресепшена там есть, но, честно, я бы снес бы, конечно, вот эту вот историю, вот эту вот, эксплуатировал бы уже как-то под свой лад. В общем, вы поняли, да, отдельный вход. Вот такая вот часть здесь есть. Самое главное, что есть еще санузел, и он в той части серверная. Мы в нее с вами заходили. И здесь еще у нас помещение. Она это уже, грубо говоря, третья зона, может быть даже отдельно можно ее как-то выделить кабинет директора какого-нибудь агентства недвижимости или еще чего-нибудь. Все это здесь поднимается, убирается. Зона светлая, но, как вы понимаете, закрытое электричество нет, включить не получится. Здесь сейфы, мы с вами в них заходили На самом деле, в принципе, вот эту вот даже часть Просто отдельно можно использовать как маленький филиал банка Просто разделить их на три части То, например, агентство недвижимости Дальнюю часть вы сдаете как три отдельных коммерции А эту используйте, например, как тот же самый банк Или какой-нибудь депозитарный центр Нотариус, кстати, сюда может спокойно сесть То есть реально можно использовать как угодно Потому что есть отдельный вход есть кассы, есть санузлы. То есть никаких проблем в этой ситуации нет. И на самом деле вот это помещение, но даже именно эта зона, она самая большая. Потому что здесь есть помещение номер один. Вот это квадратов 15 оно занимает. Можно использовать это как переговорную зону. Либо, кстати, можно именно это помещение использовать вообще как отдельную коммерцию, потому что у нее есть отдельный вход оттуда. Ну, точнее, его вообще вот его сделать без проблемнее всего. То есть вы делаете вход отсюда, к вам заходят, здесь у вас сидит, например, какой-нибудь мастер по подстриганию собак. Ну, разные просто идеи я вам накидываю. И это вот еще такая отдельная часть, которую можно сдавать, продавать или еще как-то эксплуатировать. А, кстати, вот меня интересует вот это помещение с вот этим. Да, можно соединить, грубо говоря, и вообще, то помещение, где я только что был Показывал вам, мастер под собак может вот вот. Да, и просто здесь продлить коридор И у вас получится в районе 100 метров коммерции То есть, вспомните еще раз, пожалуйста, вот это помещение, где мы только что заходили И вот это помещение Где мы уже с вами Побывали То есть, два таких больших кабинета Можно их вытянуть И тоже использовать Да на самом деле, почти что угодно можно использовать в итоге получается у нас четыре различных зоны, которые вы можете использовать как зоны с отдельным входом. При желании можно выделить даже 6 зон отдельных. Если мы берем, предположим, вот это помещение, вот это маленькое помещение отдельно, вон то помещение и еще сзади два. Или даже три. Ну да. Ну, вот. Мы, по сути, можем это помещение разбить на множество-множество маленьких помещений от 20 до 60 или даже до 80 квадратных метров. И это увеличит, увеличит а, стоимость аренды. То есть средняя аренда у нас 2500 за квадратный метр, от двух до трех тысяч варьируется. Чем меньше площадь, тем будет больше цена за квадратный метр. При этом, кстати, здесь же еще есть свой шлагбаум, то есть в принципе по какой-то договоренности сюда можно будет заезжать. Но и вы не забывайте, что мы находимся в историческом центре города, что здесь турпоток действительно большой. И если вы просто откроете два ГИСа, например, забьете ремонт телефона в Сочи, то именно в этой вот местности вам их выдаст просто тьма. Потому что здесь пешеходные улицы, здесь достаточно большое количество трафика, здесь много кафе. Кстати, под кафе можно вот использовать еще да. это. Можно все. вообще использовать под любой сетевой магазин. Такие помещения на самом деле забирают магниты, пятерочки, перекрестки. Для них это прям вообще вкусность. Еще не, не надо забывать то, что у нас через дорогу Навагенская аллея и администрация города. У нас здесь огромный поток людей. Да, ну и наверное кульминация всего этого видео мы с вами изначально поговорили, что это все стоит по 210 тысяч за квадрат, общая площадь помещения 215, 215 квадратных метров, еще раз повторю, что здесь огромное количество входов и можно еще сделать несколько этих входов и стоит это на сегодняшний день 45 миллионов рублей. Это на самом деле очень крутая цена с учетом нынешней ситуации вообще мировой, с учетом вообще в принципе то, что происходит с деньгами, с экономикой. То есть по факту вам это продают по старой цене и вы можете это уже эксплуатировать. И вы прекрасно, я думаю, понимаете, что в дальнейшем это все будет стоить дороже, что в дальнейшем это будет востребовано, что это все можно будет сдавать, потому что экономика как она была, так она есть, так и будет. И люди как занимались бизнесом, так и будут заниматься. Поэтому, господа, присмотритесь к этому помещению, и по факту вы действительно покупаете это все еще пока по вчерашней цене. Вот, господа, ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, какая-то подробная информация, Петя вам это все расскажет. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.